Закон третий, это закон веры. Закон веры гласит, что все, во что вы горячо верите, становится реальностью. Чем сильнее вы верите в истинность чего-то, тем выше вероятность истинности этого для вас. Если вы в самом деле верите во что-то, то и представить себе не можете, как это может быть иначе. Ваши убеждения создают туннель вашего зрения. Они редактируют входящую информацию и отбрасывают то, что не соответствует вашим решениям или убеждениям. Гарвардский исследователь Уильям Джеймс сказал, вера создает реальный факт. В Библии об этом сказано так, по вере вам воздается. Иными словами, вам не обязательно верить в то, что делаете, но видите вы именно то, во что верите. Например, если вы совершенно уверены, что вам судьбой предназначено добиться больших успехов, то независимо от того, что происходит, вы продолжите бороться за достижение своих целей, и ничто вас не остановит. С другой стороны, если вы верите, что успех – это дело везения или случая, то вас очень легко смутить и разочаровать всякий раз, когда что-то не ладится. Ваши убеждения настраивают вас на успех или провал. Обычно люди смотрят на мир одним из двух способов. Вооружившись доброжелательным взглядом на мир, вы обычно считаете, что мир – это замечательное место для жизни. Вы стремитесь видеть в людях и ситуациях нечто хорошее и верите, что вокруг полно возможностей, преимуществами которых можно воспользоваться. Вы полагаете, что, несмотря на собственное несовершенство, вы в целом очень неплохой человек. Вы верите в будущее, в себя и в других. Вы в достаточной степени оптимист. Второй способ смотреть на мир основан на недружелюбном мироощущении. Человек с недружелюбным взглядом на мир обычно характеризуется негативистским и пессимистическим отношением к себе и к жизни он обычно полагает что с властью справиться невозможно что богатые богатеют а бедняки беднеют и что как бы упорно вы ни трудились вам все равно не продвинуться ведь все против вас человек такого типа повсюду видит несправедливость угнетение и несчастье когда что-то идет не так как планировалось а это обычно так и бывает он во всем винит невезение или плохих людей, он чувствует себя жертвой, из-за такого отношения он никого не любит и не уважает, нет нужды говорить, что люди с оптимистическим подходом к жизни обычно чрезвычайно подвижны, энергичны, они строят и создают будущее, они позитивные и веселые. Они видят мир как чудесное место, подходящее для жизни. Для них характерны неиспробованные ментальные подходы, позволяющие откликаться позитивно и конструктивно на неизбежные взлеты и падения повседневной жизни. Ключевое направление вашего пути к успеху, развитию и поддержанию такого доброжелательного, или позитивного, взгляда на мир, вероятно, наиболее серьезные ментальные препятствия, которые вам придется преодолеть в пути, садить держатся в ваших самоограничивающих убеждениях. Эти убеждения ограничивают вас всеми возможными способами. Они удерживают вас от совершения новых попыток. Они зачастую заставляют вас видеть то, чего не существует в действительности. Вы можете чувствовать, что ваш разум ограничен, потому что вы получали средние или плохие оценки в школе. Возможно, вы полагаете, что ваша созидательная способность или способность учиться или запоминать ограничены. Может быть вам кажется, что вы не очень выдающаяся личность или у вас нет сметки в делах, связанных с деньгами. Некоторые люди считают, что они не могут избавиться от лишнего веса, бросить курить или стать привлекательными для противоположного пола но во что бы вы ни верили если вы верите в это достаточно сильно это становится для вас реальностью вы двигаетесь разговариваете общаетесь с людьми ведете себя в соответствии со своими убеждениями даже если то во что вы верите полностью ложно это истина для вас если вы верите в это я сдерживал себя и продавал себя по дешевке потому что не получил среднего образования. На выпускников университетов я смотрел с благоговением и уважением. Я бессознательно принял для себя, что мои будущие перспективы ограничены. Из-за этого убеждения я ставил себе только ограниченные цели и не удивлялся, если не достигал их. В конце концов, я же плохо учился в школе. Чего еще от меня ждать? Однажды я прочел реальную историю о молодом человеке из небольшого городка, который окончил школу на отлично. После этого он подал заявление на поступление в университет штата. Для того, чтобы быть принятым, ему, в частности, нужно было, как и другим абитуриентам по всей стране, пройти тест на уровень способностей. Несколькими неделями позже он получил письмо от приемной комиссии, где сообщалось, что он набрал в тесте 99% и принят на учебу. Молодой человек был рад своему поступлению, но все-таки существовала одна проблема. Он не знал о системе процентов и пришел к ошибочному выводу, что 99%. Это его коэффициент интеллекта. Он знал, что средний коэффициент интеллекта составляет 100 единиц, и решил, что никогда не сможет заниматься на уровне университета с таким ограниченным интеллектом. На протяжении всего семестра он провалил, или почти провалил, каждый предмет. В конце концов, руководитель пригласил его к себе и спросил, почему он справляется с учебой настолько плохо. Ну, сказал студент, вы не можете меня винить в этом мой коэффициент интеллекта только 99 на столе руководителя в это время лежало личное дело студента почему вы так думаете спросил руководитель так было написано в письме от приемной комиссии ответил студент когда руководитель понял что произошло он объяснил разницу между коэффициентом интеллекта и счетом в процентах. 99% означают, что ты набрал равный или больший балл, чем 99 студентов Америки, которые проходили этот тест. Ты – один из лучших во всем университетском городке. Когда молодой человек осознал свою ошибку и сменил мнение о своем интеллекте, то стал совершенно другим он вернулся к занятиям и включился в работу с новым чувством уверенности и компетентности к концу семестра его имя было на доске почета и он окончил курс войдя в десятку лучших студентов в этой истории заключен урок ценный как для вас так и для меня мы слишком легко принимаем любую свою ограниченность После этого мы игнорируем или отвергаем любые очевидные факты, которые противоречат тому, во что мы уже решили верить. Однажды учитель спросил маленького мальчика, ты умеешь играть на каком-нибудь музыкальном инструменте? Не знаю, ответил тот, я еще не пробовал, вы чем-то похожи на этого мальчика, вы тоже не знаете, на что вы действительно способны. Не спешите продавать себя по дешевке. Отказывайтесь принимать ограничения своего потенциала. Вполне возможно, что вы способны на гораздо большее, чем делали до сих пор. Большинство убеждений, ограничивающих вас, совсем неверны. Они основаны на негативной информации, которую вы усвоили и приняли как истинную. Как только вы приняли ее, ваши убеждения сделали ее для вас реальным фактом. Как говорил Генри Форд, если вы верите, что можете или не можете сделать что-то, вы правы в обоих случаях. Если данное видео было полезным, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео с друзьями. Всем пока.